С помощью съемника снять клипсу на рамке, крепящую разъем подсветки порта. Разъединить разъем подсветки порта, снять его вместе с плафоном подсветки. С помощью торцевого ключа на 10 открутить гайки, крепящие порт J1772, снять кронштейн и порт J1772. Снять резиновый рукав кабеля зарядного порта и разрезать находящийся под ним светло-зеленый провод, идущий к зарядному порту. Разрезать зеленый провод, идущий к разъему резистора 2,7 кОм, находящемуся под резиновым рукавом. Черный провод i чип соединить с зеленым проводом, идущим к разъему резистора 2,7 кОм. Масса. Белый провод i чип соединить светло-зеленым проводом, идущим к зарядному порту J1772. Пилот-сигнал. Надеть термоусадочную трубку, пропаять соединенные провода, установить термоизоляцию. С помощью изоленты закрепить i-Chip и корпус резистора 2,7 кОм под резиновым урковым кабеля зарядного порта J1772. Красный провод i чип вывести наружу резинового рукава через отверстие клипсы. Установить зарядный порт J1772, действуя в обратном порядке. Соединить красный провод i чип с плюсом бортовой сети автомобиля в удобном месте. Рекомендуется использовать плюс, идущий на лампу подсветки зарядного порта. Произвести сборку демонтированных деталей в обратном порядке. Подсоединить минус на АКБ. Сообщить диспетчеру либо ответственному сотруднику автоинтерпрайз ВИН-код автомобиля. Подключить программатор к клеммам разъема J1772 и подключить его к USB-разъему ноутбука. Запустить программу ID Programmer, ввести в окно программы ВИН-код автомобиля и нажать «Применить». После успешной активации в окне появится надпись «Успешно». Установка iChip CP завершена. Рекомендуется проверить работоспособность установленного оборудования, подключив автомобиль к зарядной станции. Зарядка должна начаться автоматически. При возникновении проблем связаться с техподдержкой Auto Enterprise.